Здравствуйте, друзья. Попалась мне очередная рекламка. Тех, кто не умеет рисовать, научу за час. Ну, конечно, это образное выражение, но тем не менее, я подумал, а почему бы не попробовать себя в роли ученика, который впервые взял кисти в руки и написать картину за час? Кстати, что еще меня подтолкнуло на этот эксперимент? Так это холст, который накануне мне притащили друзья. На, говорят, может пригодится и пригодился. На нем, как видите, изображена лодка, плывущая по реке. Пытался очистить эту картинку всякими растворителями, но так и не понял, чем она была написана. То ли гуашь, то ли акрил, то ли масло, но не суть. Расчертил ее на клеточке, чтобы не ошибиться в пропорциях, я же начинающий. Взял не самый сложный пейзаж художника Владимира Жданова. Ведь все обучение в таких мастер-классах, проходит именно по репродукциям из интернета. Не отступая от композиции про лодку, определил временные рамки. Ровно час. И понеслось. Палитра который пользовался, никак не различалась по прозрачности или физическим свойствам краски. Все очень просто. На синий цвет я брал синюю краску, на зеленый зеленую, на рыжий оранжевую. Все это мешалось на белилах и между собой. Хотя я сразу понимал, что мешая краски, не задумываюсь. А это уже не начинающий. Значит, эксперимент будет не совсем чистый. Ведь я примерно уже попадал в цвет. Ладно, задача состоит в том, что у меня получится, ровно за час работы. Смотрим. Еще, скажу. Мне некогда было менять кисти. Весь пейзаж писался в начале. Подмалевок крупной кистью, пропись одной, более мелкой. Вытирая кисть ветошью от одной краски. Я тут же макал ее в другую. А это значит, все смешалось с грязью. Не знаю, может так оно и лучше. Главное, какой будет финал за час работы. Смотрим дальше. Вот такая страшная палитра получилась у меня по ходу с красного письма. Блин, а так хочется шедевра за час. Все, время закончилось. Смотрю и что я вижу? Все блекло, так как белило, разбелили все темные краски и сделали их блеклыми. Вывод: все-таки я человек рисующий. Автоматом попадаю в нужный цвет. Чувствую композицию, но тем не менее, когда пишешь не задумываясь, то перебелишь, то перетемнишь. Начинающие художники, взявшие первый раз кисти в руки, напишут эту картинку еще хуже, но при условии, если это не природный гений. Теперь самое интересное. У меня часто спрашивали, можно ли использовать лессировки в пейзаже. Теперь отвечаю и показываю, как исправить ситуацию, если получится не совсем удачный цвет или картина перебелена в силу неопытности. Палитра. Три прозрачные краски. Кобальт синий спектральный. Им прозрачно закрашиваю небо. Далее, прозрачной травяной, я углубил темные места в тени деревьев и в отражении на воде. Смесью непрозрачных красок, кадмием красным светлым и кадмием желтым, получив оранжево-рыжую смесь, лессировал отражение лодки в воде и прибрежную отмель. Для сравнения две картинки. Первая блеклая, и вторая с лессировкой кобальтым синим небо и воды. Тончайший слой синей краски сделал небо и воду голубее. Короче, прозрачными лессировками можно поправить не совсем удавшуюся картинку, погасить ярко выраженные места или усилить места, ну, которые были неудачно выбеленные. Но самый главный вывод Художник, взявший первый раз кисти в руки, за час не напишет картину, которая будет претендовать на гениальность. Исключение, ну, художник гений от природы. Поэтому, уважаемые художники любители, чтобы получить гениальное произведение, нужно пройти путь ошибок и разочарований. Так в любом деле, хоть в живописи, хоть в спорте, хоть в жизни, к звездам можно долететь только через тернии. Но не опускайте руки, кто летит, тот долетит. Всем желаю творческих удач, до новых встреч!